Всем здравствуйте, это я Сизу и я хочу вас предупредить, то, что в этом видео снова будет спрятана пасхалка. И тот, кто напишет ее тайм-код и напишет, что это за пасхалка, того я комментарий помещу в следующее видео. Просто скриншотнул, вырежу, обрежу, ну и помещу в следующее видео. Вы поняли? Приятного просмотра, вы очень удивитесь в этом видео. И всем привет, с вами снова Зиза, и сегодня мы будем играть в игру под названием Легенда Дракономании. В сегодняшнем видео... Я хочу, чтобы мы просто поиграли в древнюю акцию, а также попытались набрать как можно больше опыта, чтобы э, достичь уровня 12, либо же даже 13, если мы, конечно, сможем это сделать. Давайте начинать. Мы уже начали, я хочу посмотреть, что тут 11 подарков. Отлично. О, спасибо за помощь, готово. Готово! Вот это круто! У меня уже столько друзей там. НСБ, ух ты, сколько вас тут. Давайте отправим всем подарки. Это будет честно. Откуда я вообще эти все друзья? А, точно, я в прошлый раз их забавлял. Вот это я забучу. Давайте мы тут все соберем. То, что надо и не надо. Ну а что мелочиться? То, что не надо, тоже можно. Ух ты, вы обнаружили фрагмент печати хронуса. Вот это да, так. Извините, реклама была. Вот это да, исследователь мистическую пещеру. Это очень круто, сразу 150 опыта. Давайте пособираем сразу же все эти древние камни ветра. Давайте опыт соберем. Да, 12 уровень. Мы, конечно же, могли его достичь. Тем не на уровне 16. Спасибо за совет так мы продолжаем Давайте еще опыта соберем сразу 640 получена помощь ого сколько полученной помощи вот это круто вот это да только одни призы в последнее время больше ничего просто, просто ничего давайте улучшим пока что это же ищем Давайте еще соберем то, что мы тут получили. Тысячу еды получим. Это очень и очень классно. Давайте сразу же накормим Томика. Давайте накормим Огнюшу. Нет, как-то мне не нравится это имя Огнюша. Просто Огня. И давайте накормим Ветра. 302, 302, 302, 320 320 отличный, десятый уровень у всех, давайте еще соберем камни ветра, чтобы их чуть побольше было, заберем тут призы, которые нам тут пораздавали, ну и что, начинаем как бы все действовать, делать, так, давайте посмотрим, кто у нас тут, 4 расходника, это понятно все, кстати, имя для дракона «Ржавые воды» я выбрал переименовать Урузум. Вроде как-то так. Я точно не помню. Урузум пускай будет. Мне понравилось. Ну, такое. Нормально. А вы еще пишите имя для дракона «Дня стихия» сегодняшний дракон «Дня», которого... По виду я не очень люблю, но мне он как-то очень нравится. Так, давайте что-то делать. Ну реально, уже пора. Уже пора. Разыскиваем драконы это что? Ага, понятно, понятно. За 4 алмаза можно получить столько мне ветра. О, это не фейтовый. Подумал Юрманган, но слишком круто. О, X1, что это? Финал, это можно проходить на сколько у вас? А, непонятно. Так какой-то приз главный вообще. Что, не А, да. Оказывается, так. Так, ежедневные награды. Тут я уже забрал, когда вошел в эту игру. Давайте пока что сразимся на карте компании. А, 10-11. А, я почему-то докона... огонь не докормил до да, нужного уровня нам. Ну, ладно. Молодцы! Огня нельзя уничтожать! Так, извините, сейчас будет шумно. Так. Так смотрим, что у нас тут. Не, ну, я думаю, мы тут выиграем. Ну, тут 81.20 мы выиграем. Да, мы уже выиграли, можно сказать. Ну, я ж не буду специально промахиваться. Так, отлично. 160 опыта. Мне... Меня прям сейчас опыт этот радует. О, 8 уровень. Ой, кто это? А, бренд! Самый крутой викинг для Колландии Ну, понятно, понятно Раз назвал своего Дракона невероятный Так, я боюсь Так, извините, сейчас Будет громко 73 удара Очень мощно очень мощно, прям мне понравилось. Ну все, пока невероятный. Ты, бу, невероятно. Ты реально был невероятно. Бранта. Брант как-то не, не по-викингски звучит. Если честно. Какой-то. Не знаю. Какой пример может быть? Извиняйте реклама. Автовыбор нам не нужен. Кстати.. Давайте посмотрим, кто тут, возможно, вообще за две хотят. А, я, сейчас еще босса прошел. Ч я, ч я все это делаю? Так, босса в битве 15. Одни сплошные призы. Мне очень интересно узнать, почему. Ну ладно, это хорошо, не будем презираться. Давайте еще сыграем на арене. Раз она у нас открылась, то мы можем... Играть в неё Я что то не понял тут Ну ладно, ладно, ладно Давайте Академию Драконов И туда поместим Дракона Огня Потому что он мне нужен Со стихией Ну точнее с навыком этим Подождите, у меня один свиток? Для чего? Или мне показалось? Ладно. Давайте еще на... ух ты! ух ты! Необходимый один. Ну ладно, давайте за 5000 все-таки купим этот храм. Так. У меня тут уже места просто нет. Давайте как-то сдвинем, что ли, жилище, чтобы, ну, было хотя бы какое-то место. Тут. ну ладно ладно что там еще у нас есть драконе поле а выиграть битвы но извините я не выиграю битвы поэтому как то так будем справляться со всем этим так давайте эпический сундук получим три железных рога это очень был продуктивный удар вы не представляете, насколько продуктивен. Ой, не удар, а ход. Еще три железных врага. Вот бы 400 сразу выпало. Вот это я бы назвал бы честностью. Точнее, я не честностью, а щедростью. Ну, от... от двух я не откажусь, но... Ну давайте, давайте, давайте. А. Ну ладно, ладно. Все, признаю то, что я ошибся немного. Надо его все-таки что-то подождать. Что-то кого-то подождать. Ну тут еще можно сделать? О, в Академии драконов сейчас дракончик. А, дуплица. Ой, извините, не дуплица. Вот я собираюсь скоро за 300 тысяч открывать этот остров. Напишите в комментарии, пожалуйста, хотите ли вы, чтобы я попытался как-то еще раз вернуть тот аккаунт, на котором было очень много таких драконов и всего остального. Вот мне реально интересно, какое ваше мнение. Я не против и за этот аккаунт, и за тот. Ну, они оба нормальные. Да. Давайте теперь нашего дракончика стихию поместим сюда. Пишите имя для дракона стихия. Я его назову, как вы захотите. О, достигнут этап сбора. Интересно, интересно. Ну, кстати, вот бы скоро зелень была бы. Это нужно еще один дракон. Ладно. Давайте посмотрим, кто выловился и облако. Ну вот, как я говорил, облак. А, это это сбор. О, подсолнух открывается. Подождите. А, а понял, понял. Я надеюсь, что мы скоро все-таки получим, а мы, кстати, скоро и получим. Все, следующее видео будет называться "Зелень". Так, давайте посмотрим, есть ли тут вообще место где-то. Давайте попробуем это жилище лучше, чтобы туда поместить облако потом. И давайте накормим дракона саламандру. Так, ух ты. Ура! Вс, открыто стихия зелень. Готово. Невероятно. все. Теперь это видео будет называться Дракон зелени. Наборы и карт. Опа, опа. Давайте посмотрим. Откуда у меня уже церемонный был? Вот это, да, дракон церемонный. Очень круто вывести. Чё? Понятно, понятно, что с вами. Позже. Вот позже давайте. Дайте знать. Ух ты, 40 тысяч стоит. Это не дешевенько. но в принципе, что мне там. Так, агент фаван и церемонды. Извините, реклама. Я забыл, что я говорил. У меня уже очень что-то там. А, у меня уже очень.. Не знаю. Сколько стоит улучшение инкубатора? 150 пятьдесят алмазов. Этого можно достичь, этого можно достичь, но я не знаю, не уверен. Ну ладно, в принципе, давайте уже на этом заканчивать. Сейчас еще раз драконе поле кинем, и будем уже заканчивать данное видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Оно должно вам понравиться. Я открыл дракона зелень, я попробовал поделать задание, я все ежедневно сделал на арене не играл, вывел дракона и давайте кого-нибудь скрестим тут. Ничего ли, снова такую комбинацию? Ну, в принципе, да, кого еще? Давайте посмотрим. Ну, неизвестно, кто это будет. Ну, ладно. Все обязательно ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. И, кстати, 90% зрителей смотрят меня с подпиской. Ну, а с вами был Тизо. Всем удачи, всем пока и поддержите меня лайком и советом каким-то. Пишите имя для законности дня Пока-пока!